Ваш ребенок изучает английский – это замечательно. А какой английский лучше учить для начинающих – американский или британский? Или, может быть, лучше разговорный английский? Эти вопросы мне задаются очень часто. Поэтому я решила посвятить серию видео, чтобы рассказать вам, в чем состоит разница и какой же английский надо учить для успешного будущего вашего ребенка на самом деле. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your bilingual future. Уже ни для кого не секрет, что английский давно стал основным мировым языком. В шести странах мира английский – основной родной язык. В США о нем разговаривают 231 миллион человек, в Соединенном Королевстве – 60 миллионов, в Канаде – 19 миллионов, в Австралии – 17 миллионов, в Ирландии – 4,2 миллиона, в Новой Зеландии – 3,7 миллионов человек. Кроме того, есть сотни стран, где английский является одним из государственных языков. Это, например, Индия, Нигерия, Кения, Пакистан, Филиппины. Они все составляют сотни миллионов людей, использующих английский каждый день. Однако, в разных уголках мира английский может звучать по-разному. Двумя наиболее известными вариантами являются британский английский и американский английский. В школе дети изучают именно британский вариант английского, однако здесь не так все просто. Почему? Давайте разбираться. Разницу между американским и британским английским условно можно определить по четырем основным критериям слова, правописание, грамматика, произношение. Начнем с первого критерия слова и разберем разницу в использовании слов британском и американском варианте английского. Если вы сделали ошибку и вам нужно попросить ластик у соседа за партой, то в Великобритании вы скажете «Give me a rubber, please». В то время как в Америке слово «Rubber» имеет совершенно другое значение и будет корректно сказать «Give me an eraser, please». Если вам захочется попросить у мамы печенья, то в Великобритании вы скажете May I have some biscuits, please. А в Америке более правильнее будет сказать May I have some cookies, please. Посмотрев за окно в Великобритании, вы вздохнете и скажете, Oh, I don't like autumn. Или наоборот улыбнетесь, посмотрев за окно в США и скажете I like fall. Представим, что вам нужно поехать на занятия на метро. Какое слово выбрать? В Великобритании вас прекрасно поймут, если вы скажете Let's take the underground. А в Америке уже придется использовать слово subway. Let's take the subway. Прекрасное время лета. Отдых. Но, приехав на отдых, вам нужно сначала решить вопрос с заселением. Поэтому в Великобритании вы check-in at the reception, а в США check-in at the front desk. Это незначительное расхождение в словах в некотором роде ставят во время общения в тупик представителей разных стран. Так как нужно постоянно держать в голове, кто твой собеседник, из США он или из Великобритании, и в соответствии с этим подбирать слова. Но это вполне преодолимо, если ребенок знает эти расхождения, если он не боится говорить и готов к коммуникации. Следующий критерий – это правописание или орфография Spelling. Как оказалось, британцы и американцы по-разному пишут некоторые слова. Кто из них делает ошибки и как все-таки будет правильно? Color или color? Favorite или favorite? Center или center? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним немного истории. 250 лет назад никто в англоговорящих странах особенно не заботился о том, чтобы правильно писать слова. Основной целью была разговорная речь и навыки разговорной речи. Даже имена в это время писались каждый раз по-разному. Например, Шекспир писал свою фамилию шестью разными способами. Примерно в конце 18 века британские филологи Сэмюэл Джонсон и Джон Уокер решили исправить ситуацию с орфографией английского языка и ввести правила орфографии в британские варианты английского. Тут же американцы подумали, а раз уж британцы вводят правила, то им, им тоже нужно отделить американские от британского английского на письме. Они же в конце концов являются отдельной страной, как-никак. Поэтому и язык у них тоже должен быть отличный от британского английского. Таким образом, британское RE в слове заменилось на ER у американцев. Отсюда мы получили две нормы написания одного и того же слова. Theater, center. OU потеряла букву U в американских словах. Color превратилась в color. Фаворит стала фаворит. Британское I E поменялось в американском на I Z E. Authorize. Authorize. Если вы будете писать письмо своему британскому другу о своей поездке на самолете, следует использовать слово airplane, а другу в Америке airplane. После того, как вы расскажете историю о небольшой проблеме с покрышкой колеса tire, tire, проверьте, правильно ли вы выучили learned, learned различия слов в британском и американском английском и написали их с точки зрения орфографии spelled или spelled правильно. В следующем видео мы разберем различия в грамматике и произношении британского, американского, английского. Поэтому подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы получить мое следующее видео первыми. А если ваш ребенок плохо пишет или ему тяжело запоминать слова, приходите на мой мастер-класс для родителей детей 6-13 лет. И узнайте, как можно научиться писать и запоминать по 50 слов в день через игру и заниматься английским без ваших уговоров и просьб. Ссылка на мастер-класс под этим видео. ILS. Your bilingual